Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о полнолунии в Козероге. Произойдет оно 13 июля в 21.38 по киевскому времени. Полнолуние и новолуние являются важнейшими астрологическими событиями. Они происходят каждый месяц. И они дают ответ на вопрос, почему мы себя определенным образом чувствуем в тот или иной промежуток времени, почему мы фокусируем свое внимание именно на определенных темах, да, почему мы хотим в определенный момент что-то завершить, получить результат, закрыть какой-то вопрос, а другие периоды подходят больше для начинаний. Поэтому данное видео поможет вам разобраться со своими эмоциональными состояниями, а также с теми событийными тенденциями, которые на данный момент происходят в вашей жизни. Да, на кого-то полнолуние влияет больше в эмоциональном плане, на кого-то в событийном. Это все зависит от вашего образа жизни, от уровня вашей социальной активности, если человек живет по Луне, то есть преимущественно у него в жизни преобладает решение бытовых вопросов, то в таком случае лунации, то есть новолуние и полнолуния будут больше влиять на его эмоциональное состояние. Если же у нас человек социально активный, если он скажем так, на данный момент своей жизни занят вопросами карьерной реализации, то в таком случае лунации будут так или иначе сказываться на его деятельности. Они будут отображать определенный виток в его работе, социальной активности. Кстати, у меня асцендент находится в Козероге, я очень чувствую это полнолуние. Вот даже сегодня буквально... Захотела выйти к вам в рубашке. Козерог – это знак, который очень любит строгость, официоз. В общем-то, даже на таком уровне вы можете ощущать энергии новолуний и полнолуний. Если вы регулярно смотрите мои выпуски на YouTube, то знаете, что в прошлом месяце у нас было очень интересное полнолуние. И вы знаете, что в этом месяце полнолуние нас тоже не подведет, так как оно будет происходить в тот день, когда Луна будет находиться в перигее, то есть она будет находиться на максимально близком расстоянии к Земле. И соответственно у нас с вами будет возможность наблюдать такое явление, как суперлуния, то есть Луна будет более заметно видна, чем в остальной период времени. И, соответственно, ощущать мы ее будем тоже больше. То есть усиливается ее воздействие как на эмоциональный фон, так и на событийный уровень нашей жизни. Хочу обратить ваше внимание на то, что полнолуние это всегда подведение итогов и получение результатов. Особенно вот текущее полнолуние связано с новолунием, которое было 2 января 2022 года. Это было новолуние в Козероге. Поэтому если вы знаете, что в конце 2021 или в начале 2022 -го года вы принимали важные решения, вы запускали новые проекты, вы пробовали себя в чем-то новом, то в этот период времени вы будете подводить итоги и оценивать себя, насколько было удачно, да, насколько был удачным этот запуск, насколько хорошо вы справились с поставленными задачами. И в целом это поможет вам принимать дальнейшие решения, как минимум или продолжать этим заниматься, или же начать что-то новое. Это может быть и какая-то не совсем длительная тенденция в вашей жизни. В таком случае вы просто получите результат и будете двигаться дальше. Давайте же разберемся, вот какие темы, в принципе, затрагивает данное полнолуние именно на событийном уровне. В первую очередь это решение бюрократических вопросов. Если в вашей жизни были судебные дела, дела связанные с посещением государственных органов, структур, когда вы ждали определенные документы или решения, или разрешения. В таком случае вы можете получить результат по данной теме. Вообще Козерог ⁇ это такой очень интересный знак. Он находится у нас под управлением планеты Сатурн. А эта планета очень любит такие последовательные действия, когда человек вот прям, знаете, по плану что-то делает, когда он заранее каждый шаг продумывает. И если вот в вашей жизни была именно такая история, что вы составили план, что-то вот продумали и четко по этому плану действовали, то в этот период времени вы тоже можете получить прекрасный результат. По своей работе а также вы можете осознать или стоит подкорректировать этот план или возможно его стоит пересмотреть или же как-то иначе выполнять свою работу и обязанности вот вообще козерог да он является естественным управителем 10 дома это дом карьеры достижений самых высоких целей это вот знаете буквально вершина на которую мы крапкаемся всю нашу жизнь это то что мы считаем труднодостижимым но это то что нас очень сильно манит поэтому по данному полнолунию вы можете как раз таки решать карьерные вопросы а также очень ярко ощущать свои амбиции что вы хотите достичь в жизни вы можете в этот период, если не о себе думать, то обращать внимание на других людей, если вот проходит мысль, что вот, как хорошо у него все складывается, какой он молодец. Скорее всего, это в потенциале есть и у вас, и стоит над этим поработать, хотя бы задуматься, как вот вы можете эту тему внедрить в свою жизнь. Вообще, козерог это знак тружеников, поэтому вы, безусловно, Получите результаты, вы получите, скажем так, вот хорошее отношение от руководства, повышение, увеличение заработной платы при условии, что вы очень усердно трудились и вложили до этого немало усилий, да, приложили усилия для того, чтобы в этом деле реализоваться. То есть вы можете в определенном смысле почувствовать вот справедливость. Насколько вы поработали, столько вы и получили. Поэтому если вдруг вы считали, что ранее вас недооценивали, что вы заслуживали ранее на большее, то скорее всего именно в этот период вы сможете эту справедливость восстановить. И то, что ранее вам не давали в полном объеме, вы сможете это получить сейчас. Полнолуние в Козероге не всегда, знаете, дает вот точку в какой-то деятельности вовсе нет. Оно может дать первые ощутимые результаты. И после этого, будто бы, знаете, открывается такое осознание, второе дыхание, что вот я теперь точно знаю, что я хочу именно этим заниматься, я готов в этом деле развиваться и становиться настоящим профессионалом. Поэтому часто это может быть новый виток вашей деятельности, когда вы выходите на новый уровень и уже работаете совершенно иначе, с совершенно другими ощущениями. Это может быть, например, в тех случаях, когда вы получаете повышение, то есть может меняться статус вас, может меняться отношение к... Той работе которую вы выполняете и вы будете себя уже ощущать не подчиненным а профессионалом которому доверяют и к советам которого прислушиваются данное полнолуние происходит у нас в земном знаке то есть это стихия земли а земля отвечает за все практичное за материальные ресурсы за все что можно потрогать ощутить поэтому Тема материального тоже будет актуальна в этом месяце. Вы можете принимать важные решения касательно покупки недвижимости, например, или продажи недвижимости. В этот период времени вы можете обдумывать, куда лучше вложить деньги, как лучше их сохранить и приумножить. Может появиться желание накапливать, чтобы иметь подушку безопасности. Может быть желание менять подход к тому, как вы распоряжаетесь своими финансами. В целом, так или иначе, данное полнолуние будет подталкивать к тому, чтобы упорно на чем-то потрудиться, приложить усилия, но это не будет та энергия, которую вы растрачиваете впустую. То есть как раз в этот период и стоит поднажать, и стоит потрудиться, поскольку вот... Каждое усилие, которое вы потратите в этот период, оно обязательно э, проиграется в вашей жизни благоприятно. То есть это будет служить вам прекрасным подспорьем. И э, поэтому дерзайте, это очень хорошее время для того, чтобы э, не тратить силы зря, а вот именно направлять их туда, куда нужно, чтобы получить хороший результат. Но помним, что сам день полнолуния это все-таки у нас день с нестабильной энергетикой. И могут наблюдаться эмоциональные качели. И знаете, такая склонность к тому, чтобы принять эмоциональные решения и вот именно так и поступить. И вот это будет ошибкой. Козерог это знак, который не любит эмоций. Он не любит когда человек что-то сгоряча делает, не обдумав хорошенько, и когда человек подходит не с холодной головой к каким-то вопросам. Поэтому сдерживайтесь. Ну, конечно, эмоции вы можете свои проявлять, это нужно делать, но это не должно никоим образом влиять на ваши решения. То есть только после того, как вы успокоитесь, придете в себя, взвесите все «за» и «против», проанализируйте ситуацию и вы будете понимать, что вы э, четко вот, видите, да, что происходит в вашей жизни, только тогда принимайте решение и действуйте. Э, в этот период времени не стоит рисковать, не стоит э, вот, действовать на обум, что вот, э, а вдруг получится, а стоит попробовать, то есть э, риск не приветствуется, наоборот, нужно... Заниматься проверенными схемами, проверенными делами И тогда все будет идти по плану Ну и парочка еще вот важных советов, которые касаются этого полнолуния Касательно пищи, рациона Козерог не любит все жирное, сытное Когда человек вот прям наедается Когда он чувствует тяжесть от после приема пищи, да? Поэтому обязательно следите за своим рационом, лучше вот отдавать предпочтение такой легкой еде, перекусам. Вы тогда будете сохранять трудоспособность и будете иметь прекрасное самочувствие. А не рекомендую в этот период смотреть фильмы, которые вызывают у вас негативные эмоции. Также не рекомендую концентрироваться на информации, которая заведомо вас раздражает или вызывает сильный внутренний негатив и сопротивление. Поскольку эти чувства будут очень глубоко, эти эмоции будут очень глубоко заседать внутри, и впоследствии это может отображаться на вашем реальном самочувствии и на том, как у вас в жизни идут дела. То есть это будет как балласт, да? балласт из негатива, который будет мешать вам идти вперед. Многие могут прочувствовать, Период полнолуния в Козероге как период мозгового штурма, и это вполне нормально. Вы начнете больше думать, больше анализировать, больше планировать. Все становится будто бы более понятным, четким. И в этом и суть данного полнолуния. То есть это хорошо, если вы именно так ощущаете эти энергии. Просто не рвитесь сразу же, вот знаете, начинать что-то новое, действовать, что-то делать, хотя может быть такое желание. Старайтесь уделить это время для того, чтобы все разложить по полочкам, все спланировать, продумать. И начинайте уже по новолунию. Это будет самым правильным решением. Также не рекомендую вам по данному полнолунию резко что-то менять в своей жизни. Вот знаете, обновлять обстановку менять что-то в отношениях, в работе, это вряд ли будет правильным решением, не стоит так поступать. Давайте обсудим, как лучше встречать это полнолуние, чем лучше заниматься для того, чтобы этот период прошел максимально благоприятно. В первую очередь это, конечно, те темы, которые приносят вам максимальное удовольствие то, что доставляет вам радость, то, в чем вы имеете талант, то, что вас заряжает позитивной энергией. Это может быть ваше хобби, но также этот период подходит для того, чтобы избавляться от ненужных вещей, которые есть в вашем гардеробе, в вашем доме. Поэтому если вот есть желание очистить пространство, в котором вы находитесь, то обязательно это сделайте. Многие могут ощущать желание провести генеральную уборку и выбросить хлам или те вещи, которыми не пользуетесь. Это будет хорошим решением по данному полнолунию. Так как данное полнолуние у нас происходит в знаке козерог, это знак очень самодостаточный, то многие могут ощущать себя прекрасно в уединении. Действительно может быть желание, провести время наедине с собой, что-то записать в дневнике или просто побыть наедине со своими мыслями. Это будет хорошей идеей. Это действительно период такой внутренней синхронизации, когда вы можете понять, что вы действительно хотите, и разобраться в себе со своими страхами, желаниями и целями. Порой люди реагируют на знак зеро как на тот знак, который может нагнетать, сгущать какие-то краски, да? поэтому не концентрируйтесь на негативе, повторюсь еще раз, занимайте себя позитивными делами, заряжайте себя положительными эмоциями. Давайте более подробно поговорим об аспектах этого полнолуния. Мы знаем, что полнолуние это всегда оппозиция солнца и луны, в это полнолуние Солнце будет в соединении с Меркурием, это аспект ясности ума, и он подходит для планирования именно исходя из ваших потребностей, убеждений и желаний. Но в то же время все-таки у нас имеется позиция Меркурия к Луне, и вот это может давать ситуацию, когда эмоции мешают, когда... Планировать получается только в спокойном, уравновешенном состоянии. Если вас что-то раздражает, триггерит, то вряд ли получится объективно оценить эту ситуацию и принять правильное решение. Также это полнолуние имеет аспект к Курану, и это положительный аспект. Ось полнолуния делает положительный аспект к Курану, и это будет давать инсайты обострение интуиции. Это будет давать возможность нестандартным образом выходить из сложившейся ситуации. Это будет давать перемены в том, как вы смотрите на те или иные вещи, перемены в тех вопросах, к которым вы привыкли, которые уже воспринимаются как сложившиеся, да, со своей историей. Вот в этом вы будете меняться. И это нормально, это перемены к лучшему, так как аспект благоприятный. А также будет аспектировать ось полнолуния планета Нептун. Поэтому период хороший для творческих людей, это период, когда а, могут улучшиться отношения с кем-то, с кем они сложились не очень хорошими. Да? То есть отношения с не очень такой приятной историей, они могут улучшиться. А плюс это, в принципе, период э, такого взаимопонимания, когда есть желание с кем-то поладить, есть желание найти общий язык. Даже если до этого были какие-то взаимные обиды и претензии, в этот период времени все-таки могут найтись точки соприкосновения. И в первую очередь э, будет именно тот внутренний настрой, который подходит для того, чтобы примириться. И далее вы знаете у нас по плану информация, на кого сильнее всего влияет полнолуние. И в принципе я рассматриваю именно вот в этом разделе видео те знаки, которые ловят на себе аспект от полнолуния. И так всегда получается, что другие знаки, которые не настолько в фокусе внимания, да, не обижаются, что не получают информацию о себе. Поэтому в этот раз я решила сделать все иначе. И прогноз для каждого знака будет на моем телеграм-канале. Ссылочку я оставлю внизу под этим видео. Так что переходите на этот канал, подписывайтесь. Там, к слову, будет много другой полезной информации, помимо этой, поэтому уверена, что каждому из вас будет полезно находиться на данном канале. Жду вас с нетерпением. Спасибо большое за просмотр этого видео и до скорых новых встреч. Всем пока-пока!